Раз, два, три, четыре, пять, шестоп Шесть, семь, восемь, девять, десять метров. рок Век, два, три, четыре, пять, пять, рок то дочь рок, рок, русский рок Трели все на засов Отцыскных и кончицов Запасем весельем рок Лихо спляшем русский рок От солба, капуста и зубов что еще к нам смелей Жопот подвесных не жалей. груди плоские торчком тыкрути от соволчего, вот купей от рока золоты. Усухлый коля и жена твоя змея, крут и снорован начальник, типы хит на кухне чайник, а сумма тюрьма дай бог. Я бегу как под огняром, преследует меня, рок тарится, сердце дарит, насмехает, целу но куда? Живя грязь, тоже сладит сроком по ноге Раз, два, три, четыре, пять, что в рот? Шесть, семь, восемь, девять, десять лет в лоб Бег, два, три, четыре, пять, кто в рот? Кто в рот, русский рот! Рот, русский рот! рот? рот? рот? рот? Вообрази, что если был цветком я Наверное, таким же был и ты Конечно, в жизни есть еще родство, Мозги промыли или друг предал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 с криком по ночам, также мало ем и много пью, я расскажу, почему я занимаю очередь к врачам, также почему, как слон курю, я расскажу, почему я быстро и ужасно постарел, также моментально посидел, я расскажу, почему сломался, и остался неудел. Год назад Володенький пострел Но было так, что сгибела цветом ранним Буйная весна Собрала готов со всех округ И по ночам от концертов этих тварей Я лишился сна И обрел классический недуг И только днем у под яблоней Прилег я Сетка подошла Позволь присесть, он стал жутко долго Не могла уснуть Первый это место я нашла И так не раз на свесенье сон дневной По дерево. Ложа отошла, сверкнула сталь Я начал постепенно дерево кромцать Вспоминаю это вновь и вновь До вечера я ждал и потрудился, чтобы написать Джек, Ирена, плюс равно любовь Плыла. Остала ночь, и невеста очень смело Свой протез смела В у меня застыла кровь Моей рукой на протезе надпись четко сделана была Чек и плюс равно любовь Как все меняется, и как престиж упал, как я устал в погоне за башлями, братцы вскочили, дешевеет самопал, Кругом жилье чуть что не забашляли Кругом шукалова товара не достать, Цыгани прут, кайфы перешибают, Как попословиться уже не дать, не взять, Но Бог ведь есть. Плохи не убывают, Гонконг не нравится, а штаты подавай. Все минут фейса, прикинь, как трудно стало. В Гонконге сделано, лойблуху отдирай, Все шаровое, как в прасах упало. Тут нету воздуха, а там уж перекрыт. Друзей уж нет из куба развлечений. Коль дверь закрыта и штаке давно заби. А дерготня кругом омельтежение, И заблудались даже в поисках словца, товар-то есть, контрабандистов нету, И дали именно то странное форца, А это те, кто делает монету, У нас манеры, обходительность прикид. И как же мы отличны от бандитов. Достать да ведь шмотку в наше время труд велик Форцовщики отнюдь не паразиты Да все меняется и все наоборот Ну раньше как стонали все герлухи Сики туда овца, форцовщик мон идет теперь не так и нету такой прухи Сейчас сидим и только выпили огнем Как проснуться, взроснуться когда и сколько прокрутили нам динам Как жить долги, чужие раздавая Но Бог все видит, есть порядочный народ Они ведь здесь, они все время с нами И все хорошее он сразу разберет Коли фермы, их встретим образцами А что бронится, помыхает все кругом когда хоть за прилично едежата, японский МАЗДА и швейцарский метроном, Бананы майки принесут ребятам. Тут спора нет, конечно, ясно всем одно. Сам все проверишь, кто тебя надует. Ну а купил чего-то к вещам не дерьмо. Ты приходи, оденем и обуем. Как бы не знаю, так и я уже устал От шаровой ходьбы по магазинам Да кое-кто ж еще к тому богаче стал Настолько, что до спору и грузинам Ну, предположим, сидишь дома, ты как граф Вокруг тебя жунгом и мельтешенье Дубленку меришь положим, или шар Домашний сердце. В чем же тут сомнения? А вот смотри, к примеру Выехал в Москву Заказов тьма И денег надо Стоишь, баре как как поздно, свадьбе Штыркаешь в носу Где чего есть, а где чего Давали А тут столица и кругом Соблазнов рой Кафе, пивары, бабы в ресторан Зайти поужинать Пристать в какой А деньги так и прыгают в карманах И вот расслабился, неделю прогудел Конфеты, бавы, ром, вино, жвачки Когда ж опомнился, кошель так похудел Звонишь домой и ждешь родных подачки. но Ну а еще грех не залечил Жена простит, а дети смотрят в оч И вопли близких, и друзей речитативно Тебе напомнят страстные те ночи. Так, брат, не дергайся, купи японский мак. Или у фарцы, или в фонки. Подумай, Гуглина не пропита ведь так. И вспоминай о прожитой дубленке. Пусть у меня с утром голова. Но надо как-то заглушать тревогу. Бухой цыганки эти странные слова. Казенный дом и дальнюю дорогу, И тут не больно вспоминаешь про коллег, которых пригласил к себе хозяин, Как они там, среди нравственных коллег, Заприкподсевших с городских окраин, А в общем, знаете, Форца, народ крутой. Борьба за качество, святое дело А взялся делать, значит, делай прочь погой Чертям собачьим оболочку тела И если утром рано разбудил звонок То может быть, что заглянул твой кент. А если нет, то это значит ног Прислал ко мне законспирированный мент а если нет, то это значит воронок прислал ко мне законспирированный мент. Я вса ⁇ л С тобою жизни тропою, следует вернейший друг. По холоду, знойю, радости, горю, если ты собрался вдруг, и без него сиротливо. Необходимо, что пути всегда с тобой. Вот на руках терпеливо, не торопливо, понесу его с собой. Моим привычкам верный, безразмерный, словно долгий караван. Заботливый, усердный, друг примерный, че-че-че-че-че, Он так привычен, не необычен, носится твое с собой. Приятен, приличен, не заграничен, сам себе, самим тобой. И кое-кому интересен, без слов, без песен, если можно свистануть. Но он удобен, чудесен, не надо кресел, на нем можно отдохнуть. Моим привычкам верный, безразмерный, словно долгий караван. Заботливый, усердный, друг примерный, че-че-че-че-чемодан. Носит на всякие, тянет ручки, ручки дам, мужает мужаку, бякает бяку, Здесь туда, отсюда там Он возит перцветочки, Рыбу грибочки, Или просто разных лам, корови печенье почки, вазы горшочки, или просто стыд и срам. Моим привычкам верный, безразмерный, словно долгий караван, запотлевый, усердный, друг примерный, че-че-че-че чемодан. -че -че -че Играли и фишки, разнарядки всех мастей Пляшки, кубышки, разные книжки Сводки модных новостей Их подпирают плечами, кровью плечами Переносят как-нибудь И прикрывают плащами, тащат ночами Чемоданчик не забудь Мои привычки верны, безразмерный, словно долгий карандан, Заботливый, усердный, друг примерный. чи чи чи чи ч О, -о, -о, -о. О, -о, -о. О, -о Получился Таким, как ради Бога Я родился Меня встречают Вечно, как ханыгу Но провожают Честно Богу Я не похож На хама и склоныгу Но на кого? Но на кого? Но на кого? Похож я не пойму так я ж не виноват, что получился, таким, как ради Бога я родился, Так я ж не виноват, что получился, Таким, как ради Бога, я родился. Таким, как ради Бога я родился. родился. Так я не виноват, что получился, Таким, как ради Бога я родился. Если я смотрю, то только в горе, Уж если говорю, то напрямую. И вечно мне маячит черный ворон, И очень вечно, вечно, и очень вечно, и очень вечно Попадаю я в дубинку. Как я ж не виноват, что получился Таким, как ради Бога я родился. Как я ж не виноват, что получился Таким, как ради Бога я родился. Козлинный плюс. 2, 3, 4, 2. Вот сюда я Очень даже интересный По ночам он как живой Запоет он вдруг трубой От напора пешеной И если вдруг на водопой Тянутся жильцы и гуревой, В кухне кран как метроном Капли на напролом Сквозь прокладку рваную Звон слышен за углом Где в подвале газ Без нее нет жизни нам Слева тоже звуки дикие Бьют часы и слышно рыки может в землях Настроил свой компьютер На чисто русскую Белогвардейский утрен Стаканчик, чубчик и такси Начальник и тюряга Ведь наши язык Спроси, ответит бедолага нас вам не пугай, чай видели в столице, Жаль, близко не пустя ведь там же не туристы. Живем в Бугаре, тут, нигде нам нет покоя, Не зря что с русскими зовут, мы маскира запоят. Жаркую любовь, про а деньги